шанс, Приглашаю на эту сцену Наталью Дмитриеву. Добрый вечер, остались сильнейшие. Всем хорошего настроения. Свое выступление я хочу начать стихотворением ⁇ Ты знаешь, милый? ⁇ Ты знаешь, милый, я пишу стихи, когда нахлынет грусть. Или идут дожди, Когда напухнут почки И цветут сады. Ты знаешь, милый, Я пишу стихи. Хоть в ритм в белый стих И не ложится, Тебе пишу я, милый, от души. Однажды мне ночью не спалось И приснилось такое Стихотворение накануне. А, так вот, Мне ночью не спалось Вдруг озарилась тьма, на небе новая зажглась звезда. А вот комета стремительно красива, она ведь так похожа на меня. Уверена, что ты та самая звезда, Но ну, а комета, как известно, это я». В следующее я хочу выразить благодарность одному человеку. Послушайте, пожалуйста. Тебя, мой милый, я благодарю. Луга, поля, дремучую тайгу, Луну со звездами и солнце свет тебе дарю. Я от души тебя за все благодарю. Я именем твоим звезду на небе назову, Лишь тву, что шепчет твое имя мне, И стаи птиц, летящих вдалеке. Тебя, мой милый, я благодарю За нашу с тобой вечную весну. А следующее свои стихотворение Прочитаю на другой вечеринке, Потому что у нас еще очень много гостей. Спасибо. Наталья Дмитриева, спасибо большое вам.